Здравствуйте, меня зовут Илья Дробышев, я создатель средств по уходу за музыкальными инструментами Els. Магазин Glynki.ru попросил меня рассказать про мои средства и ответить на вопросы, которые чаще всего задаются. Так как я делаю и для гитары, и для скрипки, все-таки основной упор у меня на скрипки, потому что они требуют большего ухода, они более деликатные, особенно традиционные с традиционным лаком. Что чистить? В первую очередь чистить нужно деку, потому что смола, канифоль, а это смола, разъедает лак, неважно спиртовой либо масляный, потому как любой лак, он на основе смолы, только спиртовой растворенный в спирте, масляный растворенный в масле с добавками вроде секатива. Соответственно, канифоль, когда долго находится на деке, она въедается в лак и его растворяет. И при попытке смыть канифоль, мы смываем канифоль вместе с лаком. Потому что он становится единым целым. Это я говорю про сильно запущенный инструмент. Что еще чистить? Гриф чистить от грязи с пальцев и от канифоля. Особенно в этом месте, где собственно у нас больше всего канифоль и сыпется. Вот. Заднюю дырку чистить особо не нужно, потому что канифоли нет. Но для внешнего вида и для защиты лака обязательно. Как правильно чистить? Чистить главное регулярно, с удовольствием, медитативно. Вот. И главное без фанатизма. Потому что главное правило должно быть при чистке инструмента, при уходе за инструментом. Особенно если это традиционный инструмент. Традиционным лаком, спиртовой, масляный, дорогой, антикварный. Нужно с толком. То есть аккуратно, бережно мягкими движениями и с умом. Сейчас объясню, что имею в виду. Значит, если инструмент сильно загрязненный, первое, что нужно, это смахнуть все, что смахивается, то есть канифоль, какая-то грязь, пыль, не знаю, вот, и, соответственно, и смыть. Для того, чтобы смыть первоначально всю грязь с деки, с лака, надо использовать очиститель так он выглядит, соответственно он мягкий, подходит для спирта и для лак э, масляного, не вредит. Самое важное, то есть когда я делал свои средства, э, главное правило было не навредить. Вот, то есть они должны быть не жесткие, мягкие и одновременно эффективные. Очиститель смывает грязь, смывает канифоль, грязь я имею ввиду с рук, то что прилипло, то что вот... вот. Налипло за годы. Соответственно, если с одного раза не смывается, нужно пройтись еще раз. Если со второго подхода не смывается, нужно еще раз. То есть основной принцип, если даже с первого раза не получилось, продолжаем. Но не меняем средство. То есть только и в итоге должно получиться. Вот Он очень быстро испаряется. То есть если протереть, инструмент. Он будет такой мокренький, блестящий. Через какое-то время вы увидите, как он начнет испаряться довольно быстро. И еще, кстати, вот огромный плюс этого средства, очиститель, не оставляет следов. То есть, если даже пролить, не знаю, там, на бумагу, жирного пятна не останется. Потому что здесь очень тонкий дистиллят смол. А так как канифоль это смола, то есть, он его как бы и забирает. Как правильно, чистить? Как, правильно чистить? как правильно чистить гриф? Здесь еще проще. Главное, это делать без струн, соответственно. То есть вы меняете струны, сняли, у вас есть доступ к грифу. Гриф тоже грязный. От рук, от канифоли, все это вперемешку дает такой ровный, неприятный слой, липкий. Соответственно, смываем мы либо очистителем, но если не получается, если сильно загрязненный, можно использовать очиститель для волоса и струн. Очень важно, только для грифа. Для лака нет, нельзя. Табу. Вот так вот они выглядят. Протираем очистителем. Вы увидите, как смывается грязь, и дерево становится как бы сухим. Но это видно будет. И средство очень быстро испаряется. То есть протерли, видео окно испарилось. Протерли, и вы увидите. Соответственно, когда у вас будет чистый гриф, идет уже другое средство это кондиционер для грифа соответственно наносим с пипеточки то есть там дозатор пипетка очень удобно нанесли несколько капелек и растираем я рекомендую все процедуры делать обычным ватным диском почему потому что он эффективно работает вата настолько мягкая настолько же эффективная то есть вы и сотрете и не повредите например тряпочку можно взять какую-нибудь на ней могут быть какие-то частицы пыль мало ли там песок не знаю надуло с окна из двери или просто давно лежит вот диск всегда чистый то есть вы не поцарапаете и не испортите лаковое покрытие кондиционер нанесли и равномерно распределили и не вытираем то есть оставляем как можно дольше есть возможность оставить, не знаю, там, на день, на ночь. Если нет возможности, дайте хотя бы полчаса, чтобы кондиционер ушел в дерево, пропитал. И потом насухо протерли ватным диском. Насухо рекомендую, как ни странно, обычную туалетную бумагу. Она очень хорошо впитывает, даже, казалось бы, все уже впиталось. Но если вы пройдете, вы снимете еще вот слой, который остался, который не впитался. Ну а потом дальше ставите струна, у вас будет прекрасно выглядящий и, главное, защищенный гриф. Кондиционер будет защищать и от грязи с пальцев, и от пота, и от канифоля. С какой регулярностью? Здесь все зависит от степени загрязнения. Вот. Если вы почистили инструмент, он у вас абсолютно чистый, отполированный, достаточно просто смахивать канифоль. Главное делать это каждый раз. То есть гриф дека смахнули какой-нибудь тряпочкой. Микрофибра идеально подходит для этого. Может, какой-нибудь кистюлечкой, но вообще микрофибра. Маленькую салфеточку купили, положили либо в кейс, либо куда-нибудь, и соответственно каждый раз смахиваем. И только после этого в чехол, либо в кейс инструмент укладываем, он будет чистый. Важно это делать каждый раз. Потому что оставили. Канифоль, это смола, да, опять же, плавится, въедается, и чем дольше вы оставляете канифоль на поверхности, чем глубже она въедается а, в лак, в деку. Вот. Поэтому постоянно это смахивает. Соответственно, если забыли, если увидели, что уже не смахивается, все это прилипло, все это ровным слоем, тогда чистим. То есть по мере необходимости. Если у вас инструмент чистый, и вы видите, что не нужно это сделать, тогда, собственно, нет необходимости в этом. Какие средства использовать? Ну, это я уже рассказал. То есть очиститель, опять же, для того, чтобы смыть грязь канифоль с деки, с тростью. Чуть не забыл про трость. Больше всего страдает вот это место. То есть трость со стороны волоса. Здесь, опять же, канифоль, ну, как правило, где ближе всего, то есть во время прогиба, здесь ближе всего и соответственно там эта канифуля съедает опять же въедается но вот поэтому смычок тоже нужно чистить то есть очиститель идет для деки для трости и можно еще в принципе подгрифник и подбородник тоже пройтись кожи не будет вот единственный момент важный избегайте любого попадания средств на волос кроме очиститель для волоса и струн. Но, опять же, очиститель для волосы и струн не допускается, чтобы это средство попадало на трость, на лак. То, что можете испортить. Потому что оно более жесткое. То есть оно создано это средство, чтобы очистить струны и волос, То есть очиститель, все, что лаковое, очиститель для волоса, это волос и струна можно еще им же чистить э, гриф. Если очиститель не справился, очень все грязно, берем очиститель для волос и струн, протираем, но опять же, избегаем попадания на деку. То есть нельзя, ни в коем случае. Если вдруг случилось так, быстро протираем насухо, и, соответственно, ничего не случится. Кондиционер. Кондиционер это для пропитки грифа, после того, как вы его очистили. Либо очистителем, либо очистителем для волоса и струн. Пропитали и оставили. Еще средство это финиш. Это финишное средство, это полироль. Полироль наносится на чистую скрипку. Создает полиролька защитный слой и прекрасный блеск. Опять же, если у вас инструмент не матовый, мало ли. Наносим мы только через тряпочку, либо ватный диск. Ни в коем случае не наносим напрямую на корпус, либо на трость. Могут остаться следы, то есть нанесли на ватный диск, равномерно распределили, располировали. Вы увидите, подо начинает подсыхать, дальше полируете и в конце можно взять сухую тряпочку, либо сухой диск и уже отполировать на сухую. Вот. средство очень эффективное, очень легко располировывается в отличие от традиционных средств на основе воска потому что воск он жирный плохо располироваться у вас будет липкая поверхность на которую налипнет и пыль и грязь все следы от пальцев все это будет у вас. это средство все это исключает соответственно у вас будет блестящая очень гладкая скользкая поверхность на нее не будет прилипать ни пыль ни канифоль и соответственно будет прекрасный внешний вид, то есть блеск очень хороший, глубокий, особенно если это будет какой-нибудь волнистый клен под глубоким хорошим лаком красивым, это все заиграет в разы красивее. Так, и последнее это средство, это смазка для колков. Все, наверное, сталкиваются с такой проблемой, что колки не держат, либо не держат, либо заклинивают их, и вот характерный призвук, вот этот вот срыва. То есть вы настраиваете, а у вас не плавный ход, а именно срыв настраивать намного сложнее. смазка вот это она соответственно это все убирает. То есть вы когда меняете струны, вынимаем колки, смазываем их равномерно и обратно в коробку вставляем, прокручиваем, проверяем. То есть эта смазка дает плавный ход и отсутствие вот этого срыва вот этих вот характерных, этих вот звуков то есть получается это два в одном плавный ход и исключает раскручивание произвольное, то есть у вас будет стабильный строй вот это в такой вот виде помадки выкручиваем намазываем и соответственно обратно срок годности не ограничен она всегда будет у вас в таком же состоянии что будет, если не чистить? Ну, что будет, если не чистить? Это, Как я уже говорил, канифоль, которая долго находится на лаке, становится единым целым с лаком. Соответственно, вас портится внешний вид. Лак, грубо говоря, растворяется. И при попытке все это смыть, вы смоете канифоль вместе с лаком. Струны, если не чистить, у вас будет звук более тусклый, более вялый, более, так сказать, ватный. Если не смазывать колки, Будут трудно настраивать, будут срывы, соответственно колки будут сами раскручиваться, то есть нестабильный строй. И к тому же, если заклинят, не дай бог, их нужно будет выбивать. И если колки выбивать, есть очень большая вероятность сломать коробку колковую, ну то есть голову. Голову менять проблематично, а если менять голову, то это либо голову, либо вместе с шейкой. Это уже будет другой инструмент. Это нужно заново все выстраивать, проекцию, угол. Ну, то есть это большая-большая проблема. Куда проще просто периодически смазывать смазкой. Ну, вообще это нужно делать э, при замене струн. Если почувствовали, что нужно еще, но в промежутке сняли струнки, намазали, обратно поставили. Вот, разницу заметите, заметите это точно. Это очень хорошее средство. Долго к нему шел, долго. Готовил, долго придумывал состав, но в итоге получилось, и оно работает, оно действительно работает. Что в итоге? Если использовать средства ELSE, у вас инструмент будет всегда в порядке, то есть у вас будет всегда в целости лаковое покрытие, инструмент будет прекрасно выглядеть, у вас будет стабильный строй, струны будут жить намного дольше, то есть у них звук будет ярче, дольше намного. Это все будет очень и очень красиво, потому что полиролька, например, вот эта, она дает прекрасный глубокий блеск. Лак заиграет, и каждый раз ваш инструмент будет радовать, если использовать все эти средства. Если у вас остались вопросы, вы можете их оставить в комментариях под видео. А на сегодня все. До свидания.